Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Это уже 85-й день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту каждый день по 25 долларов. Уже 85-й день подряд я снимаю для вас видеоролики и стараюсь делиться некой полезной информацией и показываю то, что именно самое делаю. Также я не хотел, чтобы это видео было просто неким таким информативным. Я также хочу еще немножко дать полезности, поэтому посмотрите это видео внимательно от самого начала и до конца. Думаю, вам оно будет полезно. Перейдем к платформу Crypto.com. Это там, где я также делаю часть своего портфеля здесь как вы помните в начале 2021 года я инвестировал 2000 долларов и сейчас у меня на балансе вы видите только профит то есть 2000 долларов я вкинул в мае было уже конечно 12 тысяч долларов ну понятно откуда ты знал то что пойдет такая большая коррекция поэтому этот портфель я до сих пор держу здесь у меня есть три bitcoin Cash, EOS Dash ну и также немного еще и тезеров лежит вообще ребята по этому портфелю у меня цель была 20 тысяч долларов ну пока у нас профит чистыми 3671 доллар посмотрим что вообще дальше будет по этому портфелю но также как у нас сегодня 85 день по инвестированию то давайте добавим также монетку на 25 долларов после я уже эту монету переведу на криптоком Exchange, это на биржу и там уже будет более так скажем лучше для меня отслеживать этот самый портфель поэтому здесь переходим во вкладку отслеживать это обычный аналог коин маркет кэпа где вы можете смотреть просто монеты сколько они выросли там за день и короче интересующую для вас информацию сегодня я буду инвестировать в монету онт ребят ни в коем случае не финансовая рекомендация потому что я уже по прошлому своим видео видео то что многие даже вообще не понимают куда они инвестируют зачем они инвестируют они видят просто вот от человека некая знаете такое вот рекомендацию они видят то что это блогер у которого там много подписчиков и они тоже типа вот давай я тоже за ребят вы всегда должны думать своей головой я инвестирую те деньги которые мне вообще ни в коем случае ну не жалко потерять куплю 25 монеток ОНТ на 26 долларов это почти 25 поэтому ничего страшного вот так вот можно быстро покупать криптовалюту я уже очень много раз показывал конечно приму этого приложения. И, ребят, сразу вам скажу то, что при регистрации по промокоду бакс вы сможете получить себе 25 долларов на счет в SER. Эти CRO можно будет лазбаркировать если застейкать эти самые монеты. Если мы с вами посмотрим сегодня на курс роту то она дала уже прям хорошие, хорошие проценты. Сейчас можем перейти в мой портфель. Здесь я, чтобы для вас, грубо говоря, вот так вот красивенько все показывать, отслеживать, делать какие-то публикации в телеграм-канале. Поэтому здесь также добавим 25 монеток у и посмотрим общую информацию. Всего если я заинвестировал за 85 дней примерно 2100 может 125 долларов плюс мы находимся на 525 долларов я считаю это хороший результат дальше мы будем усиливать и вообще позиции по дэшу по скорее всего Лайткоину, у еосу потому что это те монеты которые еще не показали какого-то хорошего роста в нашем портфеле есть такая монетка как стпт который дал уже там 500 процентов ripple вот то уже начинает уже может быть скоро пойдут какие-то хорошие движения вообще что-то по онт вам рассказывать ребята тут и Особо даже нечего. Сейчас мы попробуем эту найти монетку. Я вам вообще покажу, почему именно эта монета, а не какая-то другая. Ну, в общем, видите, мы все, что, что заинвестировали, у нас уже находится выше 25 долларов. Есть, конечно, монеты, которые у нас ушли вниз. Это монета Slim. Ну, понятно, я там залетал на хаях. Типа, думал на шумихе сделать какие-то быстрые X, но не получилось. Также у нас авиа, грубо говоря, в аутсайдерах. Компаунт, не знаю почему. Ну, и дода как бы тоже непонятно посмотрим ребята что будет по этому портфелю также для вас хочу сделать небольшое такое предупреждение то что вы не должны залетать в криптовалюту ну вот просто знаете на неких таких слухах потому что тоже вот только сейчас заходят новички они покупают всякие скам токены потом сидят жалуются то что у них нулевые балансы вот просто посмотрите как у нас хорошо вырос вообще серошка дала буквально за пару дней сто процентов к своим ценам которые уже были но ну, во всяком случае я серошку покупал намного намного раньше и как вы видите всего лишь 25 долларов заинвестировали а 62 у нас сейчас доллара на балансе то есть получается у нас чистыми 37 долларов это 150 процентов прибыли ну получается очень хорошо и купили мы ее 8 сентября. То есть максимально такая грамотная получилась инвестиция. По Anthology у нас уже несколько было покупок. Это я понимаю, как бы возможно уже такой забытый давно продукт. Да, из 2018 года. Но как по мне есть монеты, которые еще могут показать хорошее движение в этом 2021 году. То же самое Anthology. Но вы посмотрите. В 2018 году у нас цены были ли в районе 10 долларов. Сейчас мы катались, покупаем по доллару. Я думаю, это очень большая скидка. Как говорится, покупать нужно, когда оно нахрен никому не нужно. А продавать уже на новостях. И вот на такой вот э, штуке Поэтому, ребят, онтологи смотрится неплохо Опять же, не финансовый совет Посмотрим, что будет по этому портфелю. Вообще, изначально э, у меня были какие планы и по этим всем движениям то что я думал знаете то что у нас может начаться какой-то там падающий рынок и я буду постоянно усреднять свои позиции но как вы видите рынок у нас растущий и если бы рынок был падающий я бы постоянно усреднял свои позиции но так как рынок растет мне приходится покупать уже не по самым лучшим ценам и опять же обращение для новичков если вы только заходите если вы видите там шибу доги которые там очень хорошо пампится ну ребят заработать всегда будет возможно всегда будет такая возможность поэтому не залетайте в эти пригретые инструменты подождите когда будут намного лучше цены, вот то же самое антологи. сейчас цена, я не скажу то, что она самая лучшая, да, некоторые альты вообще с 2018 года, хрен уже когда восстановится, то есть они упали, и все, они будут просто там постоянно на днине, поэтому, ребят, вы это также учитывайте, сейчас немножко удобнее поставим, есть монеты, да, они с хорошим потенциалом, даже йота, они обладают каким-то хорошим продуктом, но опять же, антологи, она делилась от Neo, и там тоже свои такие приколы, но я выбираю монеты, которые вроде как имеют хороший фундаментал, ну, понятно, ты не уходишь, какая монета, хорошо Выстрелить. Но я опять же повторюсь, всегда у нас будет возможность Тот же Dash, вы посмотрите, все монеты летят Почему Dash, максимально фундаментальная монета, которая там с хорошим графиком Которая имеет огромный потенциал, почему она сейчас не стреляет Да никто не знает, почему она не стреляет Но рано или поздно, я думаю, эти монеты также у нас летят и все будет замечательно Также, ребята, буквально пару притч хочу вам рассказать Ну, я не знаю, насколько это вам будет интересно, да, ну они у меня есть в голове, и что такое интересное, вообще полезное в моей жизни не дали. Сидит, короче, отец и сидит с мать, и они обсуждают итоги уходящего года на Рождество, и отец все сидит и говорит, вот, блин, у меня там успехи не пошли, вот у меня с работой какой-то косяк, и там с этим косяк, ну короче, все, по работе вообще не так хорошо. И тут мать такая встает и как бы делает вид то, что его не слушает, и отец это все понимает. Он подходит к елке и говорит, о, сколько крутых как бы шариков, да, она ему говорит, вот смотри, на елке есть один нерабочий шарик, да, но ты его не заметил. Ты обратил внимание на вот эти вот много горящих огоньков. И она говорит, вот так и в твоей жизни, как бы не обращая внимания, вот на одну какую-то мелочь обращая внимание на то, что вокруг, на вот эти вот много огоньков, потому что один огонек, он пусть и горит, но он даже среди множества вот этого всего полезного, то, что в нашей жизни происходит, он просто даже незаметный. Следующая интересная притча, есть вот какой-то японский мудрец, да, у них там происходят какие-то бои, и на этого мудреца короче, вот этот вот молодой человек, один из этих боев, начал бросаться, типа, почему ты нас хреново тренируешь, почему у нас не получаются какие-то приемы у соперников получаются, начал, короче, наезжать, бросаться камнями, плевать ему в лицо, а старик просто сидит и ничего не делает, и этот, короче, боец ушел, и потом ученики спрашивают, а почему вот ты мастер и как бы не дал ему сдачи, ты бы мог его победить, ты мог ему там одним приемом просто шею сломать, в любую говоря, да, он говорит, пока этот человек на меня злится, пока он на меня выбрасывает свой негатив, пока он там ну, много чего плохого на меня делает, если я на это не реагирую, да, ну, то есть, получается, оно остается с ним, но только стоит мне на это отреагировать, я на себя беру ту самую злость, я себя как-то угнетаю, я начинаю плохо себя как-то чувствовать, то есть вхожу в грустное настроение, вот простым образом. Пока ты не даешь какого-то отпора, у тебя будет с настроением все окей. Также я вот недавно послушал интересную речь одного человека на ютубе, то что зачем обращать внимание, я, конечно, сам, ребята, очень часто обращаю внимание на таких вот ребят, но, но я стараюсь ну, возможно, как бы в будущем я смогу к этому полноценно прийти, потому что, казалось бы, мнение окружающих, оно не так важно. Даже когда я начинал свой путь, многие говорили, да это ерунда, да это скам, ты там не заработаешь, да, а к чему это все привело, а те ребята там и остались. Короче, ребят, вот такая вот у нас ситуация вообще получается. Также могу сказать то, что по этому приложению вы сможете найти более подробную информацию в плейлисте криптовалюта. Здесь я уже рассказал полный обзор по этой бирже, понятно, снимал видео давно, и сейчас дают уже не 50 долларов, а 25 долларов при регистрации. Опять же, рассказал про Taking. по портфелю у нас пока все замечательно пока идет плюс грубо говоря 25 процентов к депозиту также не забывайте про промокод макс потому что ну и не знаю это очень доброе не, приложение если у кого-то там недоступны какие-то биржи, это очень хороший вариант чтобы воспользоваться а так будем смотреть будем ждать роста пока я занял некую такую позицию ждуна, посмотрим что будем по этим портфелям. возможно если там дойдет уже до 10 тысяч возможно там уже будем фиксироваться короче все будет видно пока все нормально пока все стандартное. напишите ребят в комментариях как вам такой видеоролик на скорую руку ну потому что 85 день хрена узнать что уже на самом деле снимать ты уже вроде бы все рассказал но но блин и не знаешь вот 85 й день а показать то что ты инвестируешь надо вот этот вот путь и весь короче ребят если сможем набрать хотя бы я не знаю 500 700 лайков уже будет очень замечательно это ваша поддержка она меня очень мотивирует огромное огромное хочу вам также сказать спасибо за вашу поддержку потому что вы меня очень мотивируете если бы не вы я не знаю выдержал ли я в эти 85 дней и инвестировать, это не сложно, но снимать видео каждый день, тренировать свою самодисциплину, тренировать навыки говорения постоянно, это, ребят, на самом деле сложно. Всем огромное спасибо еще раз за просмотр, всем удачи, всем профита и всем, ребята, счастья!